Здравствуйте, я Сергей Шорах. Для меня, как для православных христианинов, воровство это очень, очень плохо. Коррупция ворует наше будущее. При этом я глубоко убежден, что принцип сменя... я глубоко я глубоко убежден, что принцип сменяемости власти это абсолютно христианский принцип, потому что есть грех в остолюбии. и принцип сменяемости власти это тот критерий чтобы этим грехом не заболеть. Поэтому я требую допуска Алексея Навального на выборы, потому что я хочу политической конкуренции.